Друзья, всем привет! Сегодня я приехал на наш объект, на котором мы монтируем японский фиброцементный сайдинг Вот так вот он смотрится Вот, эту, вот этот участок стены мы еще не сделали, тут у нас подготовлена обрешетка Вот эту часть мы уже практически закрыли Вот эта часть у нас, вот так у нас запилены углы под 45 градусов. Сейчас я вам буду показывать некоторые моменты по монтажу этого фасада. Вот на этой стене мы еще не начали монтировать панели. Здесь у нас сделана обрешетка, поставлен цокольный отлив. И частично установлена стартовая планка. Стартовая планка – это такой обязательный элемент, с которого начинается монтаж практически любого фасадного материала. Вот такая вот алюминиевая стартовая планка. У нее есть вот такие вот отверстия, куда мы должны закручивать саморез. Саморез в данном случае мы закручиваем с пресс-шайбы. Обрешетка у нас сухая строганная доска. Ролик по монтажу обрешетки, кто не смотрел, я оставлю в описании. Здесь у нас сухая строганная доска, 95 на 20, вот она отходит у нас на какое-то расстояние, вот тут примерно на сантиметр полтора от диффузионной мембраны, монтируем мы ее на дистанционный саморез, очень жестко стоит, то есть надежное решение, смотрится это вот так вот, пленка диффузионная мембрана Delta NeoVent. Сейчас я вам покажу, как мы начинаем монтировать стартовую планку и... Небольшое количество фасадных панелей тоже прикрутим, чтобы вы понимали, что в принципе монтаж фасада не такой уж и сложный По, по линии да у тебя вот по этой. так когда мы э, монтируем стартовую планку важно чтобы у нас стык панели вот на углу он был на одной высоте давай закручиваем чтобы у нас углы вот эти вот они сошлись поставили стартовую планку сейчас мы будем пилить вот эту вот панель, подготовили ее и вставлять, соединять вот с этой панелью. Так, чтобы у нас получилось, грубо говоря, такой вот запил, в который потом будем вставлять герметик, чтобы у нас получилось все красиво. Давай, Мерза. Значит, мы пилим... Подожди секунду. Значит, мы пилим вот эти вот Такие вот полоски, отверстия, вот по этим отверстиям под углом примерно чуть больше, чем 45 градусов. Вот эта часть у нас остается, а вот эту мы спиливаем. Пилим обычной болгаркой диск алмазный и чуть больше 45 градусов. Давай. Так у нас выглядит резанная часть. Сейчас эту панель мы будем вставлять на стартовую планку. Дальше вставляем клеймера. Давай одну панельку прикрутим. Один клеймер, чтобы она туда-сюда не ходила. Все, теперь панель держится. Дальше мы берем вот такую вот соединительную планку. Она тоже алюминиевая трехметровая. В соединительной планке вырезается вот такая вот, вот такой вот паз, когда мы ее вставляем. Давай, вставляй. Когда мы вставляем в панель, опускай ниже. Давай сразу, как... ну уставь ее нормально. чтобы она у нас примерно сошлась с уровнем, э, с уровнем японского фиброцементного сайдинга, вот. мы ее не крепим, а поджимаем с двух сторон кляймером, чтобы у нас ну, максимально качественно ее можно было установить, потому что если ты чуть-чуть ну, закрутил ее, немножко ошибся, да и у тебя уже непонятно, ну, где она будет стоять, а так то и панель можешь подбить. И... Ну, короче, удобнее получается монтаж Вот, ты просто прижимаешь клеймерами с двух сторон Вот сейчас мы докрутим наши клеймера Тут тут вот, сейчас, подожди есть разные отверстия для того, чтобы удобно было закручивать. Вот, например, встал у нас сюда. Вот мы сейчас будем вот в это отверстие закручивать саморез. Дальше начинаем устанавливать вторую панель. Стартуем вот этот вот паз. Да, и в этот паз мы вот сейчас вот задвигаем. Задвигаем панель. Чуть-чуть назад, ставим клеймера, видно что клеймер дает дополнительное утолщение примерно на 5 миллиметров Такое ощущение, что как дополнительный какой-то вентозазор. Но когда мы монтируем, например, вот эти панели 16 мм толщиной, есть еще панели 14 мм толщиной, они монтируются в основном на гвозди, на деревянный каркас. И там, конечно, такого вентозазора нет. А с клеймерами получается вот такой вот вентозазор вин дополнительный. Для чего нужна вообще вот эта вот соединительная планка? Соединительная планка нужна для того, чтобы дать направление панелям, поставили. она дает направление панелям и уменьшает расход герметика который потом мы будем тоже показывать вам сюда мы вот будем заполнять здесь будет с двух сторон с небольшим зазорчиком э монтироваться малярный скотч шпателем резиновым белым наноситься герметик сниматься скотч и вот эта вот часть у нас будет загерметизирована сейчас будем устанавливать Вторую панель Так, сейчас, секундочку Подожди, подожди Значит, вот у нас этот клямер, Вставляем Давай, вставляем Вставляем ее в клемера Смещаем ее чуть-чуть Да, смещаем ее в угол, вот. ставим уровень, стало? Да. Так она у нас получается на соединительной. И также сверху ставим камера. Видите, на камерах есть маркировка, фирменные кремера КМЮФ. Монтируем следующую панель. Клеймера. в таких пакетах лежат клемера. поближе давайте я вам покажу так вот они выглядят Так вот так у нас выглядит стык панели, который потом будем заполнять герметиком, уже на двух панелях. И вот так у нас выглядит ну, вот угол, запиленный под 45 градусов вот в этой части. Вот так вот еще у вас выглядит резанная часть. Дальше должно получиться примерно у нас что-то вот такое, здесь вот у нас будут окна отделываться фиброцементным сайдингом кедрал, вот эти стыки также будут заполняться герметиком, тут еще немножко не хватает у нас панели, соответственно мы будем их доводить до конца и резаную часть убирать под софиты, софиты здесь будем делать пластиковые, лобовая доска, вот эта торцевая часть будет закрываться металлической фаской, Сейчас это выглядит вот так вот. Когда полностью сделаем фасад, уже будем наносить герметик. Тоже вам покажу, как это делается. Для того, чтобы нам нанести герметик в шов, нам нужно взять малярный скотч и с двух сторон наносить вот так, чтобы, не знаю, вот так вот видно, с краев вот здесь был небольшой зазорчик. Вот здесь вот, ну и соответственно вот с этой стороны. Обводя вот все вот эти вот как бы неровности, да, которые есть, чтобы у нас, когда мы будем проводить шпателем, герметик повторял э, текстуру вот этого камня, да, чтобы он примерно шел, как вот этот камень. Дальше мы берем вот такой вот праймер специальный, как грунтовка, макаем кисточку и промазываем вот этот вот наш стык. чтобы была хорошая адгезия дальше берем специальный герметик и начинаем наносить Дальше берем вот такой шпатель, обычный резиновый шпатель в Леруа, где-нибудь такой Обе, и начинаем ввести по этим панелям так, чтобы он получился у нас гладкий, да, мерзой? Да. такая вот краска по кедралу, вот так вот подкрашиваем торцы, предварительно отшкурив такой вот наждачной бумагой. Вот так вот мы обходим Окна. Здесь у нас идет фиброцеменный ссадин кедрал. Такой вот наличник красивый, получается широкий, примерно ширина 140 миллиметров. Закручиваем саморезами грабер. Здесь вот у нас идет софит. Когда мы доводим панель до самого края, мы софитом перекрываем резаную часть. Здесь вот видно. И обратите внимание на то, насколько стропильная система, несмотря на то, что крыша двухскатная, насколько разница в стропильной системе. Вот здесь вот у нас, да, и вот здесь. Вот выравниваем ее за счет тоже дистанционного самореза, только покороче. Вот этот саморез 70 длины, обычный для фасадов. Это 100 миллиметров, тут 70 миллиметров. Вот так вот это смотрится. Соответственно, мы... Приподнимаем вверх, опускаем обрешетку. Здесь у нас будет пластиковый софит идти. Воздух, который идет по вензазору, зазору попадает вот в это пространство а, и уходит в чердак. А в чердаке уже там будет своя вентиляция. То есть снизу воздух у нас заходит, да, здесь вот будет выходить. Вот мы в данном случае выводим вентиляционный зазор в софиты, чтобы воздух выходил в чердак. Здесь вот у нас тоже... Вот так вот выглядит закрашенный саморез в близком расстоянии. Такой вот отлив на окно. Ну а это герметик идет там, где у нас стык.